Uh, mm -hmm. У меня вопрос, а сколько у нас, вдруг у нас кандидаты от партии здесь появились? Я имею, имею право вам все это рассказывать? Да, я, членов расстоящее комиссии, имею право знакомиться. документы. А, я не посмотрела, кем подписан ваш документ? Сергей Петрович. Сергеем Петровичем? Да. Так вот и ее документ подписан Сергеем Петровичем. И пусть Сергей Петрович как-то привязает. Ну, с Сергеем Петровичем, я если и вы Сергей Петрович. Избирательная комиссия муниципального образования. Да. А да? На каком да. основании эти вопросы задаются? Ну, он тоже я, по не понимает. А я с вами. Фотограф, Подожди, подождите. Я твою прошло. Скажите, пожалуйста, я посмотрю, Филип Петрович. Вот я ее прикрасно. Да, вы как кто здесь сейчас находитесь? Я не Вам дело.